Это обычная японская хорошая надежная машина. Ку-ку, ку-ку. Машина у нас Mitsubishi Outlander 2015 -го года, который продается. У меня сегодня машина в обзоре, которую вот один из подписчиков просто попросил ее продать. Помочь ее продать. И на самом деле я занимаюсь этим давно, но просто не говорил об этом. Но мне не было случаев. Как продать машину быстро и чтобы тебя не кинули? И ну, вот. как продать машину простому человеку? Если ты дрова продаешь, да, то но ты ее никогда не продашь Потому что сейчас приезжают люди С толщиномерами С компьютерами И ты должен быть к этому готов Вот, если ты к этому готов У тебя машина в порядке А вот эта машина в порядке На ней, кстати, 74 километра 74 тысячи километров пробега Оригинального вот Она принадлежала девушке ну, У нее дети а ей просто некогда заниматься этим самой. Да? И вот все говорят, перекупы, перекуп, Вы вот сейчас вот все там, зас... сейчас все скрутите, пробеги, все, все, что не заметит обычный взгляд обычного человека, вы замажете, закрасите и втюхаете нам говно. Нет. Есть нормальные люди, которые вот берут, вот, автомобиль, берут. И он хороший. Не надо думать, что э, вот, с, если продает машину не хозяин машины, то сразу какой-то перекупщик. У нас почему-то, у нас почему-то вот в стране, я не знаю, перекупщик это, это, это слово равносильное, я не знаю, какому-то гаду какому-то, который так и норовит где-нибудь обмануть скотина. Вот, вот это перекупщик, вот у нас такой, понимаете? Нет, ну. Ну давайте менять, ребята Потому что сейчас очень много людей занятых Работой, делами У нас сегодня машина Mitsubishi Outlander 2015 года С пробегом 74 тысячи километров С двигателем и 2.4 Там стоит Нормальная рядная четверка Цепная А это о чем говорит? О надежности То есть нет вот этого ремня ГРМ Который порвется, если в самый неподходящий момент Ты попадаешь на переборку двигателя да? Но не все моторы цепные У этой машины 167 лошадиных сил Есть еще Двухлитровая машина И трехлитровая машина Но они очень редко встречаются Трехлитровые очень редко встречаются Обычно это 2 литра и 2.4 литра Итак, что внутри машины? Смотрим. Вот, давайте с панели начнем. Вот я вот люблю вот панель, да, вот мне вот тут. Вот охрененная панель, да, приборов. Опять вот белый, белый свет. Белый свет, он, он нейтральный всегда. Очень для глаз, для глаз это очень... Вот бывает красным вот здесь вот написано, да. У вот там вот у БМВ любят они рыжим написать, красным. Но это все раздражает глаза. Белый цвет нейтральный. Опять все как у японской машины. Вот мы солярис, делали солярис. Вот одна такая же херня. Слева температура, передача, которая посередине написана, паркинг, да, у нас сейчас. И остаток топлива. Ну и одометр. Вот ровно то, что есть солярис. тахометр, и спидометр. Все. Как я говорю, другой информации. Вам не нужно. Просто не нужно. Здесь голосовое управление, здесь взять и повесить трубку. Здесь включение круиз-контроля, здесь ну, прибавить скорость, и снизить скорость, и выключить, собственно, круиз-контроль. Cancel. Дальше. Зачем нам здесь лепестки? Вот у меня, если честно, ребята, вот в этой, в этой достаточно пенсионерской машине, ну, ну для меня, наверное, ну, вот, митсубиси outlander он никак не он никак не в моей голове не я не понимаю что ну, это лепестки это это элементы спортивной машины для чего они сделаны чтобы ты переключился в ручной режим управления да, и переключал передачи сам типа прибавляя прибавляя и снижая скорость да? Ну здесь-то они нахера нужны. Ну стоят хер с ним, пусть будут. Честно. Жалко, что ли. Ну вот руль мне очень нравится. Вот он прям вот, он как-то придуман так прикольно. Здесь типа такая типа дерево такое. Ну понятно, что здесь пластик. Ну, ясно же, да, что здесь пластик. А... И мы видим, что no. японцы, <battle> хитрецы, да? <ianaances> <travel> они у БМВ вот эту вот идею слезнули, да. Когда а, вот эта вот консоль обращена к водителю Это вообще первый сделали в BMW Вот, ну удобно же, да? Удобно, потому что, ну не пассажир же будет крутить магнитолу Потому что, ну, я бы по рукам дал сразу, если бы то кроме меня Когда я сижу за рулем, начал бы крутить что-нибудь в машине вообще Зря все хают вариатор Вот все говорят, вариатор какой-то какой-то вариант, потому что никто Ни хера не знает, что такое вариатор Никакой разницы От коробки автомат Для обычного человека здесь нет Прекрасная камера заднего вида И естественно все парктроники по кругу Дальше, климат-контроль Ну удобная же штука, удобная Чтобы было видно Открою Подлокотник Этой кнопкой мы переключаем положение нашего полного привода. То есть, например, вот сейчас у нас включен автоматический, автоматический полный привод. Это что значит? Это когда машина сама соображает, когда и какие колеса подключать. Да? Когда, сколько процентов сзада, сколько процентов переда, в зависимости от дорожной ситуации. При втором нажатии на кнопку у нас написано 4 ВД Лок. Третье нажатие. 4 вд эко Ну, это, видимо, какой-то экономичный режим при полном приводе. Понятно, что при полном приводе машина жрет гораздо больше бензина. Но здесь они сделали вот эко Вот так и оставим, чтобы она, чтобы она меньше ела бензина. Вот это вот все. Ну и, конечно же, ну как без подогрева жопы? Uh, low. Это, это значит, мы чуть-чуть греем задницу, да? High. Это мы, чтобы очень горячо нам было, да? Но в багажнике дофига интересного есть. Показываю. Во-первых, он офигенно огромный. А, а самое интересное, я вот такого никогда не видел. Вот так берешь, откидываешь одну полочку. У тебя здесь еще полка для еще какого-то, понимаешь? Для чего хочешь можно положить. Это не все, это не все, Потом берешь вот так, там еще полка есть. Видали? А, а дальше я сейчас хрен. Еще еще третье есть, понятно? То есть э, у нас место хранения в этом автомобиле. Вот, я про багажник, да, конкретно. Это мы еще не складывали сиденья а сиденье это вообще прикол. Я вам сейчас показываю, смотрите. Просто рычажком, вот этим рычажком, мы ну просто опрокидываем сиденье назад. Ну, то же самое можно сделать с другой стороны. Но если кого-то это не устраивает, нам нужен ровный пол, мы делаем следующую операцию Такого я вообще нигде не видел Просто вот так вот Скидываем сюда сидушку И у нас сиденье падает Точно так же Раз Два И у нас получилось что? Ровный пол Ровный пол, который мы можем ну, это грузовик, это грузовик, понимаете? Я вот так, в принципе, могу даже в этой машине ночью на рыбалке спать. Мы каким-то образом нашли в Москве бездорожье. Хоба, раз и все. Никаких проблем на полном приводе. Никаких проблем. Мы сейчас въехали. Практически 45 э, был э, градусов уклон наверх. И мы совершенно спокойно заскочили без всякого ускорения. У меня скорость 0 километров в час. Вот на спидометре написано. И вот мы едем там по всяким кочечкам. И мы видим, что для машины это никаких вообще вопросов не э, но ну, ну, она спокойно преодолевает все эти препятствия Да мы боком едем, реально, боком едем То есть, вот ей пофигу, вот она едет и, и едет, едет и едет У нас резина очень хорошая стоит, зимняя резина, она уже на зиме Вот опять расскажу о своих впечатлениях, э, об управлении вообще, о, о том, как я себя чувствую на месте водителя этого автомобиля. Большинство японских машин, они сделаны, ну, про, у них вот все управление, оно одинаковое абсолютно. Э, вот, вот эти вот поворотники, там, э, всякие включения противотуманных фар. Они все находятся на одном и том же месте На разных авто... моделях На разных автомобилях Поэтому ну, ну все удобно как бы, Все Все очень приятно И все очень предсказуемо В обслуживании Эта машина Будет немножко дороже Чем просто машина с передним приводом Потому что В раздатке тоже надо менять масло Потому что многорычажная подвеска говорит о том, что соленблоки в рычагах иногда приходят в негодность Их тоже надо менять Потому что вот на Солярисе, вот где я не рассказывал про подвеску Там просто стоит зависимая подвеска Там просто балка стоит, на ней колеса прикручены Все И как бы там ломаться там нечему Да, там пружины есть, но есть чему ломаться, понятно Но подвеска очень простая на всех внедорожниках она э, ну, мы это ну, паркетник, как бы, да, но все равно подвеска-то у него сложная, а там, где там, где сложность, там ремонт. Но в целом я хочу сказать, что э, вот если сейчас на 74 тысячах поднять эту машину на подъемник, вам мастер скажет, что ничего в этой машине делать. Не надо, потому что это надежный японский автомобиль. Вот не люблю я в капот этот лазить, но залезем все равно. Потому что обязательно что-то напишет. А что там в капоте было? Вот где это палк? О! Вот здесь они даже. Вот солярись они желтеньким сделали вот эту вот хрень. А здесь, а здесь просто. То, то есть в темноте? В темноте. Вы вообще не поймете, как капот закрепить. Ну что, вот чистый мотор. Крышка не закрыта. Как я и говорил, рядная четверка. Тупной мотор. Ничего интересного. Ничего интересного, как всегда, в моторе мы не нашли. Все. Понька тоже зато, зато нашли собаку рядом Понька колесо, Она гораздо интереснее, проверяет. чем эта машина наверное. Резюме, как всегда Мы проехали везде Удобно нам везде В этой машине То, что с багажником там происходит И задними сиденьями, Это вообще фантастика Поэтому вывод однозначен да? Для семьи для, для многодетной семьи, которая, для людей, которые что-то возят постоянно, да? для тех, кто вот я же ложился там, в багажнике, да, на рыбалку собирался уже в мечтах. Так вот, если вы куда-то едете на природу или вообще в Европу какую-нибудь, да, на этом автомобиле, вы можете засунуть все и годовой запас провизии в эту машину влезет точно понимаете, поэтому ну классная тачка, что вы говорите супер что стоит эта машина сейчас на рынке Mitsubishi Outlander 2.4, 15 год 74 тысячи километров пробега я эту машину продаю за миллион сто тысяч рублей и соответственно ну то есть это средняя цена по рынку миллион 100, 000. рынок вообще Начинается от 900 Там каких-то 30 Ну, если вы посмотрите На общеизвестном сайте Вы увидите, что э, Продают и, и и Очень дешево, и очень дорого Эта машина продастся За миллион сто Потому что она Во-первых, стоит в объявлении миллион сто И у нее нет никаких Изъянов для того, чтобы Скидывать цену наверное Если вы хотите продать свой автомобиль или подобрать себе автомобиль вы можете обратиться ко мне в описании к ролику будет почта вы можете мне написать письмо и я обязательно с вами свяжусь могу вам это сделать комментируйте мои ролики задавайте вопросы и подписывайтесь на мой канал